Я хочу сейчас перейти к проповеди и хочу помолиться. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты вел меня в Своем Слове, чтобы Ты открыл сердца людей и наполнил их, Господь, чтобы Ты дал воодушевление, обновление, чтобы помог, может быть, пересмотреть какие-то вещи, которые творятся в их сердцах, Господь, и дать им обновление и утешение, Боже. Я благодарю Тебя за это. Во имя Ишуа. Аминь. Я Тема, о которой я хочу сегодня говорить, это как раз в продолжении слов Макса, когда он сказал, «Я всем вам желаю, чтобы в сердцах ваших царил мир, покой, доброта, утешение». И моя проповедь, она будет как раз вот на эту тему, называется Хесад вишалом» или «Мир и благодать». И раздумывая над всеми происшествиями вот в это вот последнее время, в которое мы находимся, в группе разной переписки, которые происходили, как люди реагировали, болезнь, которая вдруг застала тебя, просто вот так вот. Люди, которые уходят от нас, здоровые, бодрые. Разные переживания, которые мы видим, которые начинают заботить нас, как мы выходим из колеи, вот это вот все просто оно мне хотелось как-то воодушевить людей, с одной стороны. С другой стороны, слово, о котором я хочу говорить, это то, что находится в наших сердцах. Это вот этот вот Божий мир, который присутствует, или наоборот, который мы по какой-либо причине потеряли. И когда мы говорим о хеседвешалом, благодать и мир, и вот я, может быть, начну даже с «мира», и вообще это вот такая вот устойчивая фраза, в которой, которой в древности всегда приветствовали людей. Если вы откроете любое место Писания, например, вот у меня открыто первое Петра, первое послание Петра, то есть всегда, когда Петр, Павел или кто-то другой, он писал свои письма, это было обращение. Это были Первые слова, которыми приветствовали церковь, общину. Какую-либо группу я прочитаю, написано «Петр, апостол Ишуа Машеха, пришельцам рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Аясии, Вифании, избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению крови Ишуа Машеха». «Благодать вам и мир да умножится». То есть «благодать и мир да умножится». То есть это раньше было такое пожелание. И я думаю, что вот эти вот слова «хесетвы шалом», «благодать вам и мир», они на самом деле внесут в себе большую глубину. И может быть со временем, когда мы привыкаем, мы относимся к этим фразам, как «шалом», как простое приветствие. И даже в наше время сегодня, когда мы приветствуем друг друга, когда мы встречаемся с кем-то, мы говорим «А, шалом!» Мы подразумеваем просто «Привет, как дела?» Мы, я думаю, каждый из вас да, спрашивает иногда «Машломха» на иврите, «Как твое здоровье?» Но также используется вот это вот слово «шалом», «шалом», «здоровье», «мир». И я помню, когда-то я как-то прочитал, такой э, разговор двух евреев, которые перевели с «еврита» на, на русский, звучало это очень смешно, потому что практически везде находился вот это вот слово «шалом», слово «мир», когда встречаются двое. Один говорит, э, один говорит «мир тебе», второй отвечает и «мир тебе», а потом тот спрашивает «а как твой мир?» А другой отвечает «мой мир хорошо, в порядке». «А как твой мир?» И тот отвечает, «А мой мир в полном порядке?» «А как мир твоего друга?» То есть вот это вот везде используется всегда слово «шалом», «шалом», «машломха». Мы везде это очень сильно часто встречаем. Мы даже друг другу даем какие-то пожелания, чтобы кто-то добрался без шалом в мире куда-то, в мире в благополучии. Когда мы даже, знаете, на иврите мы передаем «передай даш. слово есть такое «дашь». Это сокращение, это «дришат шалом». Но это тоже, когда я спрашиваю о здоровье человека. Я интересуюсь здоровьем человека. На, на русском это просто переводится «передай привет». На иврите это опять-таки «дришат шалом». Я как бы узнаю, как его здоровье, как он себя чувствует. И все это входит в слово «шалом». И на самом деле слово это «шалом», оно несет намного глубже, Глубокое значение, намного глубже, чем просто приветствие какое-то или «как твое здоровье». И в это слово входит и полнота, и целостность, и гармония, и совершенство, и много-много разных других слов. И Я думаю, поэтому, когда раньше Павел, Петр, они писали и желали, чтобы в общине присутствовал в шалом, то они подразумевали именно под этими словами вот ту глубину, которую эта фраза несет. Чтобы действительно Божий мир, он присутствовал в общине, чтобы, в Божьих, чтобы Божий мир присутствовал в сердцах людей, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, потому что под словом шалом это как раз подразумевается какая-то физическая, духовная, даже материальное которое совершенство, полнота, когда мы чувствуем себя в мире, что у нас безопасность внутренняя и наружная безопасность, когда у нас есть просто покой вокруг нас, когда в сердцах наших все нормально, когда наши взаимоотношения между людьми, в них есть мир, когда у нас есть шалом, мир между нами и Господом. И это вот как раз те вещи, о которых я хочу сегодня поговорить. Когда мы подразумеваем слово «мир», я хочу сегодня поговорить о мире между людьми. Это не то, что мир во всем мире. Он как раз и начинается между взаимоотношениями с людьми. Как мы себя чувствуем, что находится в наших сердцах по отношению к тем людям, которые находятся вокруг нас. Что мы несем, что мы переживаем, как мы реагируем на определенные поступки. И, знаете, одно из благословений, Главных, можно сказать, одних, одно из самых важных благословений, которые были переданы нам, это благословение Аарона, благословение священников, где написано «И благословит тебя Господь, и сохранит тебя, и презрит Господь на тебя светлым лицом своим, научит тебя, и обратит Господь лицо свое, и дарует тебе мир». Даруйте вот эту вот полноту. И я уверен, что вот это вот благословение, оно как раз относится ко всем сферам нашей жизни. И к духовным, и к физическим, к материальным, душевным, эмоциональным. Все, что только можно подразумевать в этом слове «шалом». Это то, что мы даже хотим благословить так друг друга, и Бог желает нас таким образом благословить. И... Я начну с мира между нами, между окружающими нас людьми, как раз теми, которые находятся рядом с нами, может быть, на нашей работе, а может быть, даже просто члены общины. И, знаете, очень, очень легко потерять вот этот вот Божий мир, тот мир, который мы получили от Господа, который в какой-то период времени он царит в наших сердцах, но потом вдруг раз, вот так вот внезапно он уходит, и почему это происходит? Я хочу даже начать, может быть, где-то сначала, чтобы лучше понять, почему так, почему этот мир у нас вдруг пропадает. И все это оно началось давным-давно, оно началось с бытия. Если вы помните, когда Господь сотворил всю эту землю, это было все совершенным. И люди, и животные, и вся земля. Все находилось в полной гармонии и совершенстве. Это и называется шалом. Хотя, может быть, мы напрямую и не читаем это слово в Писании во время сотворения мира. Но Господь говорит, Он все это сделал. Это было все хорошо весьма. То есть полностью была гармония и совершенство. Это был полный шалом. И вдруг мы видим, как грех входит в этот мир непослушание, которое ведет за собой разрушение вот, это твой, вот, вот этой вот гармонии, которая присутствовала. И мы знаем, что змей вошел, вошел в рай и ввел в какие-то сомнения, какие-то заблуждения, и человек согрешает. И я думаю, что вот одна как раз из причин, это потому что вот почему так все это произошло, Потому что мы где-то допускаем в нашу жизнь вот этого вот врага, который приходит, как когда-то сказал Ишуа, чтобы украсть, убить и погубить. Он приходит, чтобы украсть вот этот вот Божий шалом и внести какие-то сомнения, какие-то распри в нашу жизнь, чтобы мы имели огорчение друг к другу, чтобы мы имели распри, чтобы мы начали осуждать. Он похищает вот этот вот Божий шалом, ту гармонию, которая находится в наших сердцах. И мы сразу видим, что происходит в такой момент. И я думаю, каждый из вас сейчас, пока я вот сейчас начну рассказывать, может приводить какие-то свои примеры из своей личной жизни. Вы помните вот этот вот диалог, когда Господь, он приходит к Адаму и начинает спрашивать его, почему ты спрятался, почему ты так поступил, что с тобой произошло. И то, что мы видим после того, как похищена вот эта вот гармония, Божий шалом! начинает происходить осуждение и обвинение. Адам начинает осуждать самого Бога. Адам начинает осуждать жену. Он говорит, это ты, Господь, виноват. Ты сам меня поставил в твои рамки. Ты сам мне даровал эту жену. Это все из-за нее произошло. Это она виновата, она меня накормила этим плодом. Когда враг похищает вот эту вот нашу любовь, наш шалом, засеивая какие-то сомнения, то сразу же вдруг происходят осуждения и обиды, осуждения даже Бога, осуждения других людей. И вы представляете, вот уже тысячи лет прошло, и до сих пор, даже до сегодняшних дней, когда вдруг какая-то такая вот неловкая, нехорошая ситуация происходит, мы вдруг вспоминаем то, что сделала Хава. И многие вот эти вот тысячелетия, Происходило осуждение даже женщин до сего дня. А, это из-за нее, потому что она так поступила. Вы представляете, как далеко это может зайти, когда похищен вот этот вот Божий шалом и разрушена его гармония. Жена, в свою очередь, тоже начинает осуждать, обвиняет змея. Представьте, когда Адам и Хава стоят вместе рядом с друг другом. Что чувствует Хава, когда Адам говорит, а это она виновата, она все это сделала. И это то, что происходит иногда у нас в нашей общине, когда мы вдруг по каким-либо причинам, и неважно сейчас какие-то причины, когда засеяны вот это вот зерна, вот это вот раздора, когда пришел враг и украл нас шалом, мы начинаем разные обвинения, мы начинаем искать виновных. И знаете, я не знаю, но так, наверное, устроена вот эта вот наша природа, Потому что когда-то что-то произошло, и вот этот дисбаланс вошел в нашу жизнь, мы всегда ищем в любой ситуации козла отпущения. И неважно, что случилось, неважно, кто виноват, мы всегда хотим кого-то найти. Мы всегда пытаемся найти виновного в разных ситуациях наших жизни. И... Мы даже не всегда понимаем эту ситуацию, почему она происходит, как она происходит. И знаете, иногда мы даже и не хотим понимать или не обращаем на это внимание, не глубоко вкапываемся. Нам главное найти козла отпущения. А, это он, это она, это ты, Хава, виновата, все из-за тебя. Или это ты, змей, соблазнил меня. И я хочу просто сказать сегодня каждому из вас, чтобы мы могли хранить наш сад. Наш сад — это наши сердца, это наш разум, который мы имеем, который даровал нам Господь. И чтобы мы не допускали вот эти вот семена раздора, который пытается посеять нам сатана, чтобы сломать ту любовь, которая находится внутри, и разрушить ту гармонию. Пытается засеять нам внутрь нас разные обвинения, какие-то сомнения, которые вдруг ставят под вопрос что-либо сеет в нас обиды на других людей. И иногда даже так сильно это все нас закручивает, что рождается ненависть к другому человеку. Я хочу сказать, что иногда даже кто-то может нам чего-то сказать, как-то нас обидеть. Мы как-то это могли не так или так понять, не тем образом. Друзья, на самом деле люди, они не хотят нам зла. То есть вот в общем, в каком-то в таком количестве, в объеме. То есть люди, они не хотят зла, они добрые. И ту доброту, тот дар какой-то каждому человеку, это то, что приходит от Господа. Никто не хочет нас обидеть где-то намеренно. И если даже мы обиделись из-за чего-то, мы должны иногда взвесить и понять эту ситуацию, почему так происходит, может быть, даже переговорить с человеком. И я уверен, что это не было намеренно. Мы иногда могли понять, это не так. И... Я хочу прочитать в первом послании Петра, в третьей главе, 10-11 стих, здесь написано, Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, ищи мира и стремись к нему. И знаете, я сейчас даже не хочу говорить про язык про зло, про какое-то там наговоры разные. Но обратить ваше внимание как раз вот на эти последние стихи. Он говорит, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Если мы хотим, чтобы в наших отношениях с другими людьми был мир, то мы как раз должны быть те, которые стремимся к этому миру. Мы должны делать вот эти вот шаги, чтобы... Этот мир приобрелся в наших отношениях друг с другом. И когда-то Ишуа сказал, он говорит, «Блаженны миротворцы, те, которые ищут мир, которые стремятся, ибо они будут наречены сынами и дочерями Божьими». То есть даже люди, которые ищут мира, ищут добра, ищут любви, ищут, чтобы соединить разрушенные отношения, восстановить их, люди миротворцы, он говорит, Дочерями и сыновьями Божьими они будут наречены. Но с другой стороны мы можем сказать, но мы ведь тоже принявшие Иешуа, мы являемся дочерями и сыновьями Божьими. И Господь желает, чтобы мы были миротворцами. Он желает, чтобы мы стремились к этому миру и сами делали вот эти вот первые шаги. Я хочу прочитать еще один стих. Это Рим, Римлянам, 14 глава. 17 по 19 стих: Ибо Царствие Божие, не пища, и питье, но праведность, и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Машиоху, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Я думаю, это вот как раз вот то, что Бог, Он можно сказать, повелевает нам искать вот этот мир, искать добрых хороших отношений, и не позволить врагу забрать, украсть вот этот вот мир из наших сердец. Просто, друзья, хочу сказать вам, испытывайте себя, проверяйте себя, что творится в вашем, в вашем сердце, какие ваши мысли и куда они развиваются. Не позвольте врагу сломать ту гармонию, которую Господь дает вам. Это то, что касается наших отношений друг с другом и мира между нами, шалом, между нами. Вторая вещь, о я хочу поговорить, это шалом в нашем сердце. Шалом в нашем сердце, который не относится сейчас к отношению между людьми, но то, что влияет на него, это разные события вокруг нас. То, что может также забрать или украсть шалом изнутри нас. И вот эти вот разные обстоятельства. И знаете, когда вот началась вот эта вот корона, ты вдруг видишь, что вот, вроде ты здоровый человек, все с тобой нормально, у тебя есть какая-то жизнь, что-то ты делаешь каждый день, о чем-то заботишься, и вдруг раз все ломается в один момент, и твой взгляд совсем переходит на другие вещи, ты лежишь больной, ничего не можешь сделать, и вот эти вот все заботы, которые у тебя есть, они уже на самом деле совсем не важны, они отходят, отходят на второй план, и ты понимаешь, что вроде бы ты как бы пытался все контролировать, пытался усмотреть все, все спланировать, все сделать, и вот раз в один момент ты понимаешь, что все это, оно на самом деле не в твоей воле и не в твоих силах. И вот через болезни, через разные мы это видим. Мы видим, как... Вдруг человек, который полностью здоровый, вдруг Господь забирает его. У нас нет ответов, почему это происходит. Но мы понимаем, что мы не можем контролировать ничего. Что весь этот контроль, он находится полностью у Господа. И, и хотя мы и пытаемся все это сделать. Мы пытаемся, чтобы все было в наших руках. Это, с одной стороны, кажется, что приносит нам шалом. И он вдруг рушится, когда... Происходит что-то по-другому, то, к чему мы не были готовы. И есть много разных других примеров, которые можем привести. Это наши заботы, как мы заботимся о. О наших детях, может быть, кто-то должен идти в армию, парень или девушка, неважно. И ты думаешь, вау, куда он пойдет, что с ним будет, что с ним случится? Он попадет в боевые войска, в простые войска. И вот эта вот вся забота, все это переживание. Понятно, как родители, оно у нас все есть. Но я хочу сказать вам, друзья, мы должны понимать, что весь контроль, все, что происходит с нами в этой жизни, оно находится в Божьих руках. И ты ничего не можешь сделать. Это все в Божьих руках. С другой стороны, понятно, друзья, у нас есть э, охрают, который нам дает Бог. У нас есть то, что мы должны делать с нашей стороны, чтобы позаботиться о своей жизни, о, о том, что происходит с нами в тот или иной момент. Есть вещи, которые мы, конечно же, обязаны делать, но мы должны перестать научиться перестать паниковать. Мы должны позволить Божьему миру наполнить наши сердца. И этот Божий мир, он приходит только от Господа. Научиться действительно довериться Господу, понимая, что все в Его руках. Даже что-то плохое, что может случиться с нами, оно не под нашим контролем. И это все в руках Божьих. Это очень важно. Знаете, одна из, одно из вещей, которые очень сильно просто ломает убивает человек это страх это паника которая приходит в наше сердце я недавно смотрел одну передачу где люди пошли в пещеру это было где-то в Украине очень очень длинная пещера 250 километров под землей там были разные такие красивые интересные образования какие-то камни непонятные которые там образовались и вот и, и вот они идут, оператор, и цевит весь, вот люди, которые были там. И узкие какие-то проходы, где-то ты еле-еле проходишь, где-то надо ползти. И вот оператор, он спрашивает, говорит, скажи, что здесь самое опасное? Какая здесь самая большая опасность, которая может быть? И вот этот человек, который всю вел эту экспедицию, он говорит, самое опасное – это страх, это твой страх. Потому что именно Он может убить тебя здесь. Именно из-за страха люди начинают вдруг ударяться головой, разбиваются и умирают. Страх, который приводит к панике, он может просто погубить тебя. И это также то, что иногда пытается сделать с нами сатана. «Украсть, убить и погубить». И вот этот вот страх, он очень быстро развивается. Если мы допускаем его в наши сердца, он из маленькой капельки может превратиться в большой огромный шар, который просто задавит нас. Мы начинаем сильно переживать, а как же это, а как же то. Еще раз я говорю, друзья, даже вот во время вот этой вот короны, читая разные сообщения, можно было видеть, что иногда у людей появляется вот эта вот паника. Мы должны понимать, да, мы можем сделать все, что в наших силах, и мы должны это делать. Но все находится под рукой Господа, и мы должны научиться доверить ему даже нашей жизни, доверить ему все то, что может произойти с нами, с нашими близкими, с нашими друзьями. И это не просто. Я знаю, что это не просто, но мы должны научиться этому, потому что это то, к чему нас призывает Господь. И я хочу прочитать, как написано в филиппийцам, 4 главе, 6, 7 стих, где, где сказано: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и, пошли, и помышления ваши в Маших и Ишуа. Мир Божий, который превыше всякого понимания. Как я уже сказал, мы не понимаем иногда, почему Господь поступает тем или иным образом. Но если мы научаемся Ему доверять, то вот этот вот мир Божий, он может прийти на наши сердца и дать нам покой, избавить нас от этого страха и паники, в которую мы впадаем. В Иоанне 14 главе 27 стих написано, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Еще, говорит, я послал вам Духа Святого, который может дать вам утешение. Духа Святого, который может наполнить ваши сердца, чтобы в них не было страха, чтобы они не смущались и не страшились. Мы должны научиться принимать вот этот вот Божий мир, Божий покой. И это была вторая вещь. Третья вещь, я хочу сказать, это больше даже относится к людям, которые ищут Господа, которые еще не познали Его, это мир с Богом. Слава Господу, что мы, многие верующие, члены общины, те, которые смотрят нас, которые приняли Ишуа в свои сердца, и это великая Божья благодать, о которой мы тоже сейчас поговорим. Мы стали Его детьми, мы стали частью Его народа. Но есть те люди, которые еще находятся в дисбалансе, которые находятся еще в грехе, который пришел в этот мир в начале, И мы знаем, что греховный человек, он не может находиться с Богом вместе, потому что Бог свят, чистый, непорочен, и нет там места для греха. И поэтому мы должны примириться с Господом. И сам Бог, он нашел примирение для этого. Сам Бог, он избрал Машиаха изначально, прежде чем даже сотворил весь этот мир, зная, как все будет происходить, Он избрал Машиха для того, чтобы примирить нас, людей, все свое творение, даже землю, примирить с самим собой, вернуть нас в то состояние гармонии, шалома, баланса, которое когда-то было раньше. И для этого Он прислал Машеха, своего сына, который заплатил Своей кровью за наши грехи, который искупил нас и дает нам новую жизнь, приближая нас к Господу, разрывая всякую преграду и границу и допускает нас к Нему в Его обители. И поэтому я хочу сказать каждому человеку, который сейчас еще ищет Господа, который, может быть, не познал Его Ишуа, может быть, находится где-то в сомнениях, а может быть, даже и не думает, примиритесь с Господом. Я хочу прочитать и стих, это 2 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава, 17, 21 стих. Итак, в Машиахе вы новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Ишуа Машиахам, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог в Машехе примирил с собою мир. Через Машеха Бог примирил весь мир с собою, не вменяя людям больше преступления их и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Машеха говорим вам, примиритесь с Господом, ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Через Ишуа Он примиряет нас к себе, чтобы мы были праведны перед Ним, чтобы мы стали новым творением, ходящим в Его свете. Примиритесь с Господом, если вы еще этого не сделали. Просто пригласите Бога в свое сердце, сказав, Господь, прости меня, я хочу обратиться к Тебе, измени мою жизнь, прости все, что я делал, Через Ишуа, Мессию, дай мне жизнь с тобою. Аминь. И последняя часть. Хесед Шалом. Я хочу поговорить немножко о хесед, о благодати. Потому что то, что Господь сделал, о том, что Он сейчас я сказал, даруя нам быть праведными перед Ним, это Его благодать. Многие спрашивают, а в чем разница между милостью и благодатью? Иногда путают эти места или не до конца понимают. Милость — это то, что Господь не дает нам то, чего мы заслужили. То есть, если нам полагалось наказание, вечное отделение от Господа за наши грехи, за наши поступки, то Господь говорит, «Я вас милую, и я вас не наказываю. Вы не получите это наказание благодаря Ишуа Мессии». Но что ж такое благодать? Благодать — это то, когда Господь нам дает намного больше того, что нам вообще полагается. Когда Он нам дает те вещи, которые мы не заслужили. И это то, что Он сделал с нами. Через Иешуа Он не просто помиловал нас, не просто простил нам наши грехи, но Он дает нам что-то большее. Он говорит, вы теперь мои дети, вы теперь часть моей семьи, вы теперь часть народа. Я уготовил что-то для вас особенное. Не только на этой земле, но и потом, самое главное, где вы будете проводить свою вечность. Вы всегда будете находиться в моем мире, в моем покое, со мною, при моем свете. Это та благодать, которую Господь дает нам. Он говорит, что теперь вы праведные, вы очищены, вы непорочные для того, чтобы быть в этом мире и светить моим светом. И я знаю, что Господь... Каждому в нашей жизни также, пока здесь мы живем, являет свою вот эту вот благодать. Мы иногда чувствуем, как Господь совершает с нами, видим какие-то чудеса, и ты вдруг думаешь, как откуда оно на меня упало, как Господь благословил меня. Я не знаю, у моей сестры постоянно такое происходит. То есть иногда просто слушаешь ее рассказы и даже завидно становится, насколько Господь любит и изливает свою благодать сверх меры только о чем-то она подумала вдруг оно раз и происходит она чего-то захотела это даже из области фантастики иногда кажется вдруг о чем-то помыслила что-то захотела я хочу это мне нужно это раз ее приходит и кто-то благословляет я действительно просто поражаюсь вот этой вот божьей благодати которую он изливает на нас и, естественно, каждому человеку перепадает в той или иной мере. Но я хочу сказать, что эта благодать, которую Господь являет нам, Он также желает, чтобы и мы могли являть эту благодать другим. Многие из вас, может быть, знают такие стихи, которые написаны в Михеи. И мы когда-то даже проповедовали на эту тему, где написано «О человек». Я скажу тебе, что есть добро и что требует от тебя Господь. Совершать правосудие, то, что, о чем Макс сегодня говорил, мишпат, ля мишпат, лейхов хэсэд, любить, любить дела милосердия. Лейхов хэсед". Вот это как раз то, о чем мы говорим. Любить дела милосердия, быть милосердным по отношению к другим. И написано, ходить смиренно перед Богом твоим. То есть Господь, Он хочет, чтобы мы делали, как на иврите есть такая фраза гмилят хасадим», чтобы мы могли оказывать благодать другим людям, окружающим нас. И вот знаете, вот, когда вот сейчас вот во время короны можно было действительно увидеть, что многие люди находятся в болезни, в немощи. Но как мы, как люди вокруг действовали, как помогали друг другу, как заботились, оказывая вот эту вот благодать. Как могли даже кто-то выздоровел, сразу бежать на помощь, чтобы, может быть, принести еду, где-то куда-то позвонить, поговорить с какими-то врачами, навестить кого-то где-то, даже я не говорю сейчас про корону, говорю, в общем, навещая больных, это все и есть гмелят хасадим. И знаете, есть такое слово, например, хасидей Бреслав, хасидей Ешуа. То есть сегодня иногда это слово Хасидей переводится как ученики того, ученики другого. Но я думаю, это когда мы Хасид кого-то, это когда ты можешь являть дела, дела милости, дела вот этой вот благодати от имени. Там, Бреслова или еще кого-то, а мы от имени Ишуа. Потому что это то, что он научил нас. Это то, что он нам показал на своем личном примере. Потому что он явил эту благодать нам. И он желает, чтобы мы могли являть эту благодать другим людям. Не чтобы мы просто жили в этом мире, заботясь только о своих делах. У меня все хорошо, у меня все нормально, я сделал одно, второе, третье. Он говорит, нет, но я хочу, чтобы вы были хасиде Ишуа. Чтобы вы могли являть вот эту вот благодать, незаслуженное что-то, что ты можешь сделать другому человеку. И Ишо явил эту благодать для каждого. Написано, когда мы были еще во грехах, Он пришел и простил нас. Это то, что Он желает от каждого из нас что есть даже люди, которые, может быть, где-то ненавистны нам. Мы думаем, что они не заслужили вообще ничего. Мы хотим их даже, может быть, где-то наказать. Он говорит, ну я хочу, чтобы вы могли явить свою благодать, чтобы вы могли от своего сердца сделать что-то доброе, то, что им не полагается, что они не заслужили. Гмеляд Хасадим. И это важно, это то, что требует от нас Господь, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И если мы Его ученики, это часть нашего призвания. И я хочу закончить словами, которые написаны в, как бы вот, в заключении, которые написаны в первом послании фессалоникийцам. Это 5 глава, 23 стих: Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего, Ишуа Машиаха. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть это то, о чем я говорил вначале, чтобы в наших сердцах, и здесь написано даже в наших душах, в душе и теле, чтобы был шалом, была целостность. И сам Господь, Он поможет нам все это сохранить до Его пришествия. Храните свое сердце, защищайте свой сад от врага. Не допускайте, чтобы он сеял в наши сердца раздоры, обвинения, сомнения и ненависть. Храните его, и Господь поможет каждому из нас. И делайте дела милосердия, оказывая любовь друг к другу. Ибо нет больше той любви, когда мы можем просто отдавать самих себя за других. И это не всегда так просто. И не всегда даже находится время для этого. Но давайте будем стремиться к этому, чтобы мы могли быть благословением для этого мира. Спасибо всем вам. Я хочу еще раз закончить молитвой всех больных и потом молитвой Арона. Господь, я еще раз приношу перед тобой всех наших больных, которые еще находятся в короне, а может быть, просто кто-то еще заболел каким-то вирусом, Господь. Мы просим, дай шлема, дай ободрение силы, Господь, дай восстановление. Я прошу также, Господь, о том, чем я говорил сегодня, Боже, чтобы в наших сердцах был шалом Твой, Господь. Убери, Боже, все то, что было посеяно врагом, если мы допустили. Очисти наши мысли, Господь, и даруй нам Твою полноту, Твое совершенство, Твою гармонию. Мы благодарим Тебя во имя Ишуа. И вархеха Адунай, ваишмиреха. Я эра Дунай, панавелеха, ваихунеха. Иса Адунай, панавелеха, ваясемлеха шалом. Даруй нам шалом, Господь, нам и всему Израилю. И все вместе скажем Аминь. Будьте благословенны. Мы будем держать вас в курсе, как будут дальше продвигаться наши события. Хочу сказать, продолжайте молиться друг за друга, продолжайте поддерживать, и пусть Господь поможет всем нам. Всем вам благословений и всего доброго. Аминь.